здравствуйте дорогие друзья на связи жонеров павел психолог по тревожным расстройством сегодня мы поговорим как же все-таки отличить депрессию от тревожного расстройства дело в том что многие из вас просто не понимают что с ними происходит и вы хотите понять что это такое чтобы потом найти этому лечение или лекарство то есть как-то определить проблему чтобы ее решить но дело в том что сразу хочу вас разочаровать психологии так не работает вам надо от диагноза перейти к своим конкретным проблемам и решать именно их одну за одной но все-таки давайте определимся если мы говорим о депрессии и о тревожном расстройстве то начнем с тревожного расстройства тревожное расстройство это когда у вас есть несколько компонентов основных первый компонент повышенная тревожность беспокойство, навязчивые мысли, то есть любой вид повышенной тревожности. Второй компонент – это либо симптомы страха в теле, которые возникают у вас пугающие симптомы, периодически возникающие, либо это третий компонент – панические атаки, но панические атаки, когда они периодически повторяются. То есть у вас может быть комбинация – тревожность с симптомами, либо тревожность симптомы панические атаки – вот это все является тревожным расстройством. Теперь, если мы говорим о депрессии, то это, соответственно, отсутствие интереса к жизни, негативное представление о будущем, заторможенность некая, вялость, усталость постоянная. Но, если вы задаетесь вопросом, что у вас, депрессия или тревожное расстройство, то, скорее всего, у вас и то, и другое. Но, если мы более глубоко копнем, то на самом деле у вас нету депрессии. Вот это очень важный момент, я надеюсь, вы сейчас его поймете. Дело в том, что депрессии в чистом виде не существует. Она практически не встречается. То есть, что значит чистом виде? Когда нету никаких причин для такого состояния у человека. У людей же с тревожным расстройством как раз причины депрессивного состояния, то есть мы это будем называть депрессивным состоянием, а не депрессией, будет как раз являться их тревожное расстройство. То есть когда у человека повышенная тревожность, он, соответственно, боится за будущее. И у него идет как раз это негативное о нем представление. Страх убирает количество позитивных эмоций, уровень счастья человека снижается. Так как он не получает удовольствие от привычных вещей за то, что постоянно переживает, у него, соответственно, пропадает ко всему интерес. Соответственно, также он плохо спит из-за повышенной тревожности, либо плохо кушает, либо быстро утомляется, потому что у него все время как бы фоново идет эмоциональная нагрузка. И поэтому мы получаем вот эти симптомы депрессии. То есть нельзя это называть депрессией, это было бы неправильно, поэтому я использую понятие депрессивное состояние. То есть тревожное расстройство приводит к депрессивному состоянию. Очень важно, что... Все, что вы хотите понять для себя, что с вами, это, по сути, для того, чтобы от этого избавиться. Но вы должны понять не то, что с вами, а то, что мешает вам чувствовать себя комфортно. Потому что, когда мы говорим такими понятиями, как тревожное расстройство, депрессия, депрессивное состояние, то у каждого это может быть свое, в этом вся суть. Например, у одного человека тревожное расстройство может иметь направленность на свою жизнь, на свое физическое здоровье. У другого человека может быть направленность на свою психику, а у кого-то может быть направлено и на психику, и на отношения окружающих, например. Депрессивные состояния у кого-то более сильные, у кого-то более слабые. Получается, что наша задача не определиться, что у вас тревожное расстройство или депрессия, или депрессивное состояние на фоне тревожного расстройства. Определиться а с конкретно вашими проблемами, которыми, которые надо решать пошагово. Дело в том, что у вас есть несколько таких моментов, ключевых, нескольких сфер, которые требуют вашего внимания. Потому что работая с ними, вы уберете, соответственно, и тревожное расстройство, и депрессивные состояния. В первую очередь, это повышенная тревожность в трех направлениях. За физическое здоровье, за психику, за отношения окружающих. Это основной момент, потому что вследствие него происходит возникновение симптомов страха в теле, те пугающие симптомы, которые вы чувствуете. Панические атаки, потому что из-за симптомов возникает страх за симптомы и случается паническая атака. Грубо говоря, повышенная тревожность и возникшие на фоне нее симптомы провоцируют вторичный страх за эти симптомы. И в этот момент случается паническая атака. И третий момент – это ваше ухудшенное самочувствие, проблемы со сном, с аппетитом, утомляемость. Это все также следствие повышенной тревожности. Поэтому в первую очередь сосредоточьтесь на этом. Следующий момент – это панические атаки. Если они у вас есть, это тоже является отдельным компонентом. Ну и третий момент – это ваши негативные эмоции. Потому что именно из-за них у вас и начались проблемы с тревогой. Тревожность накопилась, повысилась. Соизмеримо с ней появилось депрессивное состояние. Ну и, соответственно, вот сейчас ваша проблема выглядит таким образом. Очень важно, кстати, что многие говорят: Нет, у меня как бы тревожность появилась после депрессии или на фоне депрессии. Но на самом деле, это как бы такая, знаете, пошаговая структура. То есть немного повысилась тревожность. Немного хуже стало настроение. Немного хуже настроение, более вы стали критично относиться в будущем. То есть больше подтверждающих факторов то, что в будущем это не пройдет, и вы себя будете плохо чувствовать. И, соответственно, после этого уже возникает еще большее переживание. И получается, они друг друга как бы усиливают постепенно, то есть как бы с одной стороны переходит на другую, с одной на другую, и потом постепенно подрастает, подрастает, подрастает, и человек на самом деле одновременно идет с тревожным состоянием и с депрессивным состоянием, и поэтому со временем накапливаются тревожные ситуации, и то и другое начинает усиливаться. Итак, давайте подытожим. Депрессии в чистом виде не существует, она всегда является следствием каких-то проблем. В большинстве случаев Следствием тревожного расстройства, которое является наличием у вас повышенной тревожности и симптомов пугающих, либо наличием повышенной тревожности и симптомов и панических атак. Соответственно, если у вас есть просто тревожность, то вы на самом начальном этапе тревожного расстройства. И ключевой момент здесь является не само тревожное расстройство как таковое, а именно ваша повышенная тревожность, которая и привела к симптомам, к паническим атакам, к различным переживаниям и депрессивному состоянию, усталости, отсутствие желаний и сил. Поэтому очень важно сместить фокус с диагнозов на фокус своих проблем и работать с первопричиной их возникновения. Надеюсь, это видео было вам полезно, потому что многие путаются и, соответственно, когда они ищут решение своей проблемы. Они в итоге ищут решение следствий, а вам надо решать первую причину повышенную тревожность. Напишите в свои комментарии, что вы думаете по поводу этого видео, вот. Напишите вопросы, которые у вас остались, и я с удовольствием сниму на них видео ответ. Еще раз спасибо за внимание, друзья. Всем пока.